Живу в Финляндии. Эту книгу можно взять явление семейное, явление клановое, а именно гангстерское, потому что петербургское. петербургские гангстеры были уникальным явлением в начале 90-х. И после непродолжительного периода именно гангстерства то есть крышевания, захвата собственности, разделения рынков они почти все. Быстро очень интегрировались во власть, став э, либо имея своих депутатов, либо имея своих чиновников, либо имея своих, э, своих э, ну тогда милиционеров, сотрудников э, того, во что превращалось КГБ, то есть это была целая система трансформации, да, если помните, это был комитет госбезопасности, потом Министерство госбезопасности, потом Федеральная служба контрразведки, Агентство национальной безопасности и потом уже ФСБ, Федеральная служба безопасности. Вот э, книга как раз о том, как э, Путин в 90-м году, будучи сотрудником пятой службы КГБ, он никогда не был... Разведчиком он никогда не работал в первой службе, он был сотрудником пятой службы и занимался он координацией вопросов со штазе в Дрездене. И это очень важный и ключевой момент. Понятно, что когда берлинская стена пала в 1989 году, ровно 30 лет назад, Путин оказался без перспектив, без работы. И э, в Петербург он попал, он родился в Петербурге, рос, учился. И попал он в Петербург по протекции своего однокурсника Виктора Корытова, который был на тот момент начальником службы безопасности кооператива «Антиквар». Кооперативом «Антиквар» владел господин Трабер. И если сегодня искать человека, который был интересантом вообще создание современной России, то это именно господин Трабер, который потом стал владельцем морского порта. А в настоящее время он опять-таки в портовом бизнесе и во многих других. От леча до леча, без инфаркта и паралича, как говорится. Так вот, Виктор Корытов, будучи начальником службы безопасности Ильи Трабера, он смог через... Жену Анатолия Ивановича Собчака Людмилу Борисовну Нарусову, которая увлекалась антиквариатом весьма специфическим, таким купеческим, антиквариатом 19, то есть золоченные тумбочки, красное дерево и витьеватые стулья, кресла, кровати, столы. Бывал я дома Анатолия Александровича, и очень, очень, очень интересно это было зрелище. И вот Корытов посоветовал. Людмиле Борисовне, советника, который мог бы э, прийти к нему на работу, помощником, тогда еще представителя Совета, помощником, который бы мог контролировать те сферы, в которых э, Собчак и его коллеги, его команда ничего не понимали. Да? То есть наличные потоки, агентуру, какие-то связи с э, криминалом. И, собственно, у Собчака появилось три помощника – один из них – это Владимир Путин, которого предварительно устроили помощником проректора университета по международным вопросам. Не ректора, это легенда, что ректор. Да? Он, он был помощником проректора, который в свою очередь тоже был человеком, ну, скажем так, не чуждым конторой, то есть КГБ. Он там проварился полгода, исполняя обязанности клерка потому что он как бы отмыл свою репутацию, то есть он сотрудник университета, то есть его можно было позвать в штат Ленсовета. Собственно, он появился в Ленсовете в 90 году. Я был депутатом Ленинградского совета 20-го созыва, того самого революционно-демократического, ну, до 93 -го года, когда советы были ликвидированы указом господина Ельцина. Мне довелось общаться и с Ельцином, и с Путиным, и с Собчаком, и с, со всеми, кто работал с Путиным в Ленинградской Петербургской мэрии, то есть и с Чуровым, и с Кудриным, и с Грефом, и со многими-многими другими. Собственно, вот рассказы об этих встречах, и моих впечатлениях, это и есть эта книга. Она написана в жанре гонза, она написана не как повествование не как нарратив, это гонза, это как бы съемки ручной камерой. Это то, что я видел, то, что я чувствовал. Это атмосфера тех лет, это атмосфера сегодняшняя, это атмосфера Петербурга. Вот модель, которая возникла в Петербурге, она оказалась удивительно успешной для вот этого конгломерата, состоящего из гангстеров, бизнесменов первой волны, людей, которые занимались оптовой и розничной торговлей, то есть те, кто доставляли продукты, и продукты первой необходимости – сигареты, спиртное, презервативы, хлеб, мясо, крупа. Вот, собственно, на этих потоках, а вовсе не на вывозе, Российских богат, богатств за границу, как сейчас принято считать, именно на этих потоках сформировалась определенная, определенная система управления, в которой, естественно, участвовали как равные партнеры: сотрудники КГБ, мафиози, ну, скажем, гангстеры, да? представители власти, то есть демократической власти, кстати говоря которой я сам принадлежал, и я об этом пишу, потому что без одобрения депутатов, без одобрения широких, широких демократических масс эта система возник, не, возникнуть не могла. Она была выгодна, она была выгодна и она была политически удобна, потому что она гарантировала э, власти в начале 90-х, она гарантировала безопасность определенным образом. Все ключевые вопросы решались на уровне договоренности, естественно. И самое интересное, это то, как в конечном счете эти группы стали пилить бюджеты. И собственность, которая осталась в наследство от СССР, при Анатолии Собчаке огромное количество собственности было передано в частные руки просто так. То есть передавались дома, передавались заводы, передавались магазины, передавались территории, передавалась земля, передавалась просто так. Да? Одна из... Я не симпатизирую Анатолий Собчаку, хотя бы потому, что его последние распоряжения после проигрыша выборов были о передаче в собственные свидетели Иеговы огромных территорий под застройку и пионер лагеря в самом лучшем месте на Питерской Рублевке, в поселке, в поселке Солнечное, где, в принципе, то есть по коррупционной емкости это, конечно, были не миллионы долларов, это были сотни миллионов долларов. По коррупционной емкости, да, то есть никто бы не стал передавать просто так, там, допустим, лучшие земли в курортном районе неким представителям любой конфессии. Любой. Поэтому, конечно, это были заносы, это было выполнение каких-то договоренностей неформальных, то есть, по сути дела, гангстерских. И при этом это не было, не было тем, что мы считаем, как внедрение КГБ во власть. Потому что к 90 году практически все управление КГБ по Ленинградской области и Петербургу было э, практически, ну скажем так, один из десяти сотрудников оставался на работе. Все разбежались по банкам, по предприятиям, по коммерческим фирмам и так далее. И я пишу э, один парадоксальный момент, когда Собчак первый раз приехал на Литейный 4 в большой дом. Вот это помещение чуть побольше, чем этот зал, но немногим сидят офицеры, работающие в Ленинградском управлении, заходят начальник, за ним Путин и Собчак. Дается, раздается команда «Товарищи офицеры!». Эта команда по уставу означает, что офицеры должны встать. Да? Никто не говорит «Товарищи офицеры встать!». Да? Это не солдаты. «Товарищи офицеры!». Все должны встать, все сидят. Все сидят, демонстрируя, скажем так, к Собчаку и к Владимиру Путину как, как предателю системы. Был он действительно предатель системы, потому что э, все-таки в КГБ на тот, на тот момент, подчеркиваю, на, в те годы существовала некая э, идентичность, которая предусматривала, что человек из системы, офицер, не может уходить, работать к ворам, к расхитителям, к неумной власти, если это не задание. Да? Вот Путину такого задания никто не давал. То есть, конечно, клановые интересы были, конечно же, Там кто-то порадовался, что вот наш человек сидит при Анатолии Саныча и решает какие-то вопросы, то есть к нему можно было с чем-то обратиться, естественно, своим. Но любить его не любили, и он не был внедренцем КГБ, он был внедренцем именно криминала, потому что именно Трабер через Корытова, засовывая Путина к Собчаку, естественно, преследовал свои личные бизнес-интересы. Я пишу о том, как создавалась компания «Русское видео», которую создал господин Резник Владислав Матусович. Взяв в нее своих приятелей по приятелей юности, он был в молодости э, немало, немного, как каскадер на Ленфильме. Каскадер. И неплохо зарабатывал. И у него было в друзьях достаточно много каскадеров, спортсменов, соответственно, бандитских, ну, гангстеров. У него были в друзьях. Люди, которые имели отношение к музыке, к кино. И он собрал группу людей, которые были действительно э, очень быстро создали телекомпанию. Государственную, на секундочку. Телекомпанию, которая очень быстро получила в свою собственность фактически Ломоносовский порт Петербурга. Тот самый Ломоносовский порт, через который э, шли контейнеровозы, шли сухогрузы вывозя в Эстонию цветной металл медь, вывозя э, стратегические запасы сырья, которое менялось на продовольствие, и обеспечивая снабжение городом. Естественно, что там не было, по сути... Там была формальная таможня, там была формальная граница. У меня есть документы э, об организации Ломоносовского порта. Вообще, надо сказать, что была такая папка «Заскорузлы». Эту папку э, собирали против... «Коррупции в высших эшелонах власти». Это, это массив документов, которые, с которыми потом, впоследствии, торговались с командой Путина за внешнюю, кстати, политику. И действительно, э, эта папка, которую собирали долго, бумажка к бумажке, она содержала факты коррупции Путина, факты коррупции Собчака, факты, факты коррупции на Дальнем Востоке, э, там не обошлось без Лужкова, естественно, и очень много интересных подробностей о том, как этот порт работал. После этого материалы эти были слиты в прессу, и после скандала порт этот прикрылся. А порт аккумулировал деньги на будущую политическую компанию. Не в том смысле, что там агитаторов нанимать, полевиков, да, или плакаты печатать, или брошюры а именно на покупку, на взятки должностным лицам, на взятки фактически депутатам, на взятки тем, кто мог способствовать выборам. И в конце 90-х эти деньги были, конечно, потрачены именно на создание путинизма. Так вот, книжка по сути дела о том, как система управления одним городом конкретно Петербургом, перенеслась на всю Россию, потому что э, то, что мы сейчас имеем в масштабах страны, это все не новация, не новелла, это все история управления Петербургом начала 90-х, когда вопросы влияния имеют конкретно гангстеры, то есть лидеры гангстерских группировок, держатели общиков чиновники, депутаты и э, представители серьезного бизнеса, опять-таки, который не э, длинный, который приносит прибыль одномоментно. То есть пришел пароход со карачками союз контракта, э, приехали грузовики, развезли это все по магазинам, вот тебе и наличные деньги. Да? То есть я, я присутствовал при том, как в союз контракте привозили баулы, чемоданы с валютой, с ружьем, ныне депутат Дивинский, нет, сейчас, по-моему, уже не депутат Госдумы, но он был начальником как раз службы безопасности «Союзконтракта». Помните, да, эту компанию, которая продавала ножки Буша, лимонад Херши, шоколадки и водку Спирт-Рояль. Вот, собственно, из этого возникла финансовая база петербургской власти, при этом Никто абсолютно не мог ничего этому противопоставить, потому что там участвовали, участвовали спецслужбы, но участвовали не как организаторы, а как ребята в доле, которые просто получали с этого достаточно большую долю и очень хорошо себя чувствовали. Эта система, которая, которой противостояла система московская, где существовал традиционный уклад воров в законе, где были понятия, где были сложности, где были честные, кстати говоря, ГБшники, гораздо более честные, чем в Петербурге и Ленинграде. Хотя это трудно говорить о людях этой профессии, но у них были некие принципы, свои понятия, свои понятия о системе. То есть с ними было сложно решать вопросы. А в Питер... Потому что, опять-таки, по воровскому закону вор не должен общаться с ментом, с мусором. А гангстеры могли. Им это ничего не стоило. Гангстерская система отличается от традиционной русской воровской системы тем, что там есть самоограничение со стороны криминала. То есть не может, не может на самом деле вор откровенно дружить с ментом и не может ему заносить это не по понятиям а гангстер может гангстеру все равно у него другая система он готов там сам стать ментом мы например знаем историю как в замечательном городе петербурге заказывали убийство убийство убийство помощника председателя Олимпийского комитета России, любовника, любовника его жены, да. Дело это взялся разуливать один из очень близких Костя могили людей. Костя Могила, это я не... если нужно объяснить какие-то термины, имена, пожалуйста, я сейчас сейчас будем задавать вопросы. Так вот, человека звали Чепель. Заказ... Убийство выпал, взялся выполнять такой Володя Кулибаба, правая рука. И тогда он был помощник, председателя Олимпийского комитета. И когда убийство раскрылось, и когда его арестовали и сделали обыск дома, у него нашли удостоверение немало, немного майора Гру. Естественно, что это утекло в прессу. Я так думаю, что это... Полиция решила порадовать Фонтан Куру. Это утекло в прессу, и был запрос Генштаб. То есть они сами сделали запрос в Генштаб. Не журналисты, конечно. Генштаб бы не стал отвечать, грубо не стал отвечать Фонтан Куру. А следователи сделали запрос. Подлинный ли документ? Так вот, документ был подлинный. Вот чего не могло произойти в Москве, чтобы вор был майором ГРУ. Костя Могила был сотрудником Главного разведывательного управления. И вот этот парадокс, он и создал пут... путинизм Путинбург, когда гангстеры могли открыто одевать погоны, сотрудничать с ментами, чтобы их дети поступали там учиться на прокуроров, чтобы у них были бы свои судьи. В Москве это было очень сложно, а в Питере – запросто, запросто, потому что в Питере не было воров в законе. Были какие-то смотрящие, но они не пользовались никаким авторитетом по сравнению с гангстерами того времени. Конечно, ГБУха, контролируя гангстеров, она создавала конкуренцию. То есть вот нам известен один случай, когда, например, господин Михаил Михайлович Мерилашвили, известный предприниматель, да, он, в принципе, был таким мелким стукачем и мелким-мелким человеком в этой системе, и в течение года ему передали, например, все игорные заведения, и он стал человеком с равным весом, ну, чуть, конечно, не равный, да, но он приблизился к весу Кумарина. То есть искусственное создание, посев на... Поле, где есть, собственно говоря, деньги, посев своих людей, чтобы они друг друга контролировали. А контроль этот нужен был не только для того, чтобы обогащаться. В основном он был нужен для того, чтобы знать, куда идут наличные деньги. Причем бешеные деньги, большие деньги. И главная была задача, чтобы эти деньги не ушли к политическим врагам. То есть, чтобы, они, не, чтобы на, этих, на эти деньги не была бы попытка сменить власть. Естественно, на выборах. да. То есть, ну, При наличии достаточно грамотных политтехнологов находится там кандидат, создается партия, создается какая-то движуха, вываливается туда огромный бюджет, и вот тебе уже, пожалуйста, там лидер фракции. Например, таким лидером фракции был Денис Геннадьевич Волчек, тоже э, один из пособников, очень близкий к Константину Могиле, человек, который в течение многих лет был депутатом Заксобрания Петербурга, а потом стал депутатом Государственной Думы, причем купив франшизу Жириновского, то есть депутатом от ЛДПР. А франшиза Жириновского, как вы понимаете, продавалась, так же, как франшиза коммунистов продавалась. Вот можно продолжить, да, о том, что она продается и Единой России, и у справедливой России, но факт тот, что Гангстеры во власти это явление петербургское. И вот это явление оказалось настолько удобным для э, этого конгломерата, в котором не различить уже, где гангстер, где майор КГБ, где майор ГРУ, где полковник, где генерал, где бизнесмен, когда все единое, единый конгломерат вот как в граните который состоит из полевого шпата, слюды и, и, и базальта, да? не различить, можно блестки слюды увидеть, но слюду оттуда не вытащить. А, потому что это конгломерат, это спаянное, единое целое. И вот это единое целое было принято распространить на всю Россию, потому что это очень удобно. Потому что, во-первых, это не видно со стороны, это не видят избиратели, население, электорат, народ. Это не видно. Это кажется все вот красивой, хорошей властью, которая заботится о том, чтобы увеличить территорию, да, там, повысить пенсии, пенсионный возраст. Все нормально. То есть это не какие-то люди там в татухах, в, там, с блатным жаргоном. Это вполне приличные люди, которые, которые могут победить на там, относительно приличных выборах. Вот эта система была распространена в 1999 году на всю Российскую Федерацию и до сих пор существует в неизменном виде. Вот об этом моя книга. И если есть вопросы, то, пожалуйста, я с удовольствием на них отвечу. Давайте, вот есть микрофон, да, Давайте как-то сделаем. Ну, давайте лучше подходить к микрофону все-таки, да? Это будет как-то немножко более... Потому что я э, готов слышать вопросы с мест, но никто не будет слышать их там в зале. Пожалуйста. Вопрос такой. Да. Существует... Микрофон говорите, пожалуйста. Вопрос такой. Существует, ну не знаю, как байка или версия, что Путин спас Собчака, когда э, того тому грозил арест. Да. Да, да, это не байка, это не версия, это правда. Благодаря этому да. он понравился Ельцину. Нет, нет, нет, нет. нет, пожалуйста. нет. Вот насчет того, что он понравился Ельцину из-за из верности к Собчаку, это, конечно, легенда. Потому что Ельцин терпеть не мог Собчака и очень его боялся. Боялся он его, потому что Собчак мог быть потенциально кандидатом в президенты. И у него были некие электоральные шансы, поэтому, естественно, Борис Николаевич Ельцин, организовав, организовав провал Собчака на выборах 1995 -го года, он, конечно, крайне не любил Собчака. А насчет того, что Путин организовал побег Собчака, это правда, но он прекрасно понимал, что если на Собчака надавят следствие, грамотно Собчак сдаст и его. Вот этот момент... Печальный. Я, собственно, как бы пытаюсь в своей книге показать, потому что Собчак не мог не знать о том, как происходят коррупционные потоки, потому что Путин получал конкретно деньги от казино и от тех, кто держал казино. То есть деньги собирались. Конечно, собирались деньги и с экспорта из каких-то бюджетных э, авантюр, например, 20-й Трест. Э, и была такая компания, которая получила, по-моему, кредит под гарантии города на 50 миллионов или что-то, или 100 миллионов, я сейчас не помню, честно говоря, сумму. Тогда это была очень большая сумма, и этот кредит оплатил город. Собчак не мог не знать о том, что он подписывал эту гарантию. Потому что понятно, что это все обсуждалось. Естественно, что какая-то какая доля, может быть, даже не столько финансовая, сколько Собчак знал, например, кому эти деньги пошли и зачем они пошли. Может быть, они пошли там на какие-то средства массовой информации, на телевидение. Да? Но это все равно поддержка власти. То есть, если бы на Собчака надавило следствие, он бы, конечно, рассказал все схемы. Поэтому Путин его и спасал а не потому, что он такой преданный ученик. У Анатолия Александровича преданных людей не было ни одного, потому что он обладал удивительной способностью, как бы это сказать, цензурно раз, раз, раз, разругаться со всеми, с кем он имел хоть малейшее дело. Потому что Анатолий Александрович, он говорил два часа без перерыва, как со студентом, с кем угодно, и с Путиным, и со мной, и с, э, там, с президентом Рейганом, и со многими другими. Симпатизантов у него не было. Единственная его заслуга была в том, что он не влезал в эти коррупционные потоки э, в свою пользу. То есть он доверял Путину, он доверял Кудрину, он доверял своему окружению. Кстати, и последний миф да, насчет Собчака и Путина. Путин никогда не был руководителем предвыборного штаба Собчака. Это легенда. Легенда, которая взялась неизвестно откуда. Руководителем штаба был одно время Кудрин, потом человек, который по фамилии Прохоренко, аппаратчик. Но Путин в этом штабе присутствовал как исключительно консультант по вопросам безопасности. Я Работал в этом штабе и видел роль Путина там, она сводилась только к каким-то предупреждениям скандалов. Тем, кто недавно пришел, я напоминаю, что книга на рецепции, ее можно взять, да? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, здравствуйте. У меня вопрос про э, доходы. Вы сказали, что основная все-таки была от мелкой розницы, да, вот, то есть разница между оптовой ценой там тех же ножек Буша и там розничные, которые завозили грузовики. Я всегда читал, как бы вот много расследований про все-таки стратегический металл от 92 -го года, который он продавал. Оценивали ли вы все-таки вот эти вот доли, э, потому что вы так сказали, что точно, что основная касса была вот оттуда. Они оттуда. Как а, вот они соотносятся там, ну, да, в каких-то а, универсальных ценах. Да, я вам сейчас просто а, приведу сейчас не цифры, не доли, а просто здравый смысл, потому что экспорт начался не в 90-м году, он начался в 92-м, 93-м. А, ну, в 90-м году он был минимален. И в любом случае, вот продаете вы в вот, Сухогруз, набитый водопроводными кранами в Эстонию. Как это было, да? То есть цветной металл, медь. Эстония в 1993 году была первой в мире страной по, по, по экспорту цветных металлов. Yeah. Потому что эти цветные металлы, это были там, водопроводные краны, гайки и, и прочая медь. Да? Так вот, если вы продаете, вы же все-таки имеете какую-то фирму, вы имеете счет, вы имеете банк, вы имеете какие-то формальные, формальную бухгалтерию. Вам нужен юрист, наконец, чтобы этот договор составить и подписать, да? А если вы продаете окорочка в магазин, вам ничего этого не надо. Магазин платит кэшем, понимаете, просто кэшем, пачка долларов, там, грузовик, куриных и окорочков. Они дальше, они его за кэши продадут, за наличные, Да? Поэтому первичные деньги были все-таки от товаров первой необходимости в 90-м году, а уже потом, когда там начался какой-то все-таки логический процесс, тогда уже пошел этот самый цветной металл, который покупали у военных, покупали э, на заводах, покупали, на просто в, собирали где только можно, да, отвинчивая краны там в старых домах и так далее. Вот это уже была другая история. Я помню, как в начале 90-х под, под Петербургом была, были ракетные шахты. И по договору с Соединенными Штатами эти ракеты были ликвидированы. И вот Эти шахты состояли из цинка, нержавейки, никеля и так далее. И военные, военные командиры, командир части и политрук, они продали 6 ракетных штат, шахт, получив колоссальные деньги. Так вот, один из них сейчас глава района в Петербурге, а другой, по-моему, вице-губернатор. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, ну, такой деликатный, но я не могу не задать. Чувствуете ли вы какую-то реакцию на эту книгу? То есть вообще кремлевцев как-то интересует или им на все плевать? Игорь Борисович. И второй вопрос. Я не знаю, вы знакомы с, его уже нет, Володя Прибыловский, который считается лучшим биографом. Вот Он говорил, он уступал у меня в клубе, он говорил, что все детство Путина фальсифицировано, что его якобы отец не его отец, что там связан с Грузией и так далее. И так Я, понял. Я понял вопрос. Значит, второй вопрос сначала. Да? Я не имел счастья общаться с Прибыловским. Что касается фальсификации детства, у меня вот, в моих источниках есть два одноклассника Путина и один сосед политичной площадки. Вот, причем занимавшийся с ним... А, и лучший друг Ротенберга, Ротенберга в детстве, и человек, который все это наблюдал лично. Да? Насчет фальсификации детства я не уверен, потому что самое смешное, что он никогда не был вот этим уличным, уличным хулиганом, такой вот шпаной. Он был забитый, маленький, незаметненький. Его, его били, били вот эти самые парни, которые с ним жили на, на Лиговке, его били, его шпыняли. У него было очень трудное детство. Психологически он сформировался именно в этом возрасте, именно вот под пинками. Насчет фальсификации я, я не знаю. Я думаю, я думаю, что это такая же история, как двойники. Потому что меня спрашивают, «А вот посмотрите, у него уши другие». «Уши-то другие!» Но это он. Я, я его, меня спросили на сайте «Обозреватель», украинский сайт, э, но сильно ли он изменился за последние там, 30 лет. Я говорю, знаете, говорю, мальчики после 30 лет вообще редко меняются. Да? То есть он какой был, такой и есть, абсолютно. Что касается первого вопроса. Э, знаете, ну я, конечно, получаю и угрозы, и, и конечно, вижу свою, нахожу свою фамилию там, на, сайт, на сайтах этих самых пригожинских фанов и прочих изданий. Я думаю, что много будет реакции, она как бы сейчас зреет. На книгу очень много заказов, и просят магазины, библиотеки. У нас в Финляндии, например. Но пока, к сожалению, организационный процесс идет, и я думаю, что в ближайшее время она появится на сайте, на сайте «Путинбург», который сейчас строится, и можно будет ее заказать и в России. Я очень хочу, чтобы как можно больше разошлось бумажных изданий, потому что электронные, конечно, сразу же украдут, это понятно. Вот. Но будут, и это зависит не от меня, от издательства, это их политика, я тут, я тут просто автор, я не решаю этих вопросов. Что касается, да, издательство, конечно, чудесное, и это первая книга, там издат, да? первая книга про Россию, вышедшая большим тиражом на Западе без участия российских издателей, редакторов, корректоров и так далее. Да, это чисто европейское издание, и мне, мне очень повезло, что я стал вот автором этого. А, на самом деле, там есть, конечно, очень острые моменты. Например, я пишу, описываю там, как Путин заносил деньги в, Ленинградский город, в Петербургский городской суд, когда нужно на выборах Собчака было снять кого-то из конкурентов. Вот. И э, я был сам кандидатом просто для собственного пиара. Вот. И меня сняли с выборов. Но ну, я понимал, что меня снимут с выборов. Это был, это был пиар-ход. Вот. Но я подал в суд, естественно. И я сижу перед залом заседаний. И на два часа задерживается начало открытия заседания. В этот момент приезжает Владимир Владимирович с портфелем. Проходит в кабинет председателя суда, господина, Он Желтянников, по-моему, был, и Полудников, я не помню, могу путать. Через два часа они там сидят, через два часа он выходит с тощим портфелем, открывается суд, говорит, оставить решение избирательной комиссии без изменений. Опаньки! Такие вещи, они, конечно, являются действительно свидетельскими показаниями для будущего трибунала, потому что все это было. Вот. Ну и про, конечно, всю компанию, которая сейчас в Москве. У меня, наверное, есть про всех. Только одну главу про Чурова выкинули, потому что уже как-то Чуров не актуален. Да? Вот. А тоже, конечно, замечательная фигура. Но там есть у меня главы про Диму Козака, про систему откатов, про Валерия Малышева, который был вице-губернатором при... Собчакей, потом остался при Яковлеве, о том, как получали откаты с любых городских заказов, по какой технологии это было, как люди приходили с портфелями в тендерную комиссию, оставляли эти портфели. На следующий день был конкурс, вскрывали конверты, честный конкурс, честный тендер. В присутствии депутатов, журналистов вскрывался конверт, говорили, что победила компания «Мост Трест-19». Да? Замечательно. Вечером приходили в эту комиссию представители и забирали свои портфели. Кроме одного портфеля, в котором лежало 15% налом от стоимости заказа, и победитель тендера, то есть этот мост-оффрез-19, он не забирал свой портфель, а остальные забирались. Вот система тендеров по федеральному закону, все очень красиво и открыто. Какие взятки, Вы о чем говорить? Зачем потом что-то сделать? Не... Никто же не принесет потом. Обманут. Все сначала. Вот. Участвуешь в конкурсе, заноси 15%. П Проиграешь, заберешь. Да, пожалуйста, вопросы. А, Миников Александр, партия перемен. А, у меня такой вопрос. Вы сейчас произнесли в своем выступлении очень много фактуры. Я подозреваю, она есть и в вашей книге. А, скажите, пожалуйста, какая у вас доказательная база, какие у вас первоисточники? И второй вопрос. А вы ведете блок... А, Пути, э, путинизм, как он есть, потому что риторика очень схожа с той, э, которая в вашей книге. Я понял, спасибо. Значит, блок веду не я. А, кто его ведет, я не знаю. Этот блок путинизм, да, вот про да? Я не знаю, кто его ведет, но они действительно очень много переписывают из моих выступлений, интервью и книги, да? Что касается пруфов, спасибо за вопрос. Вот я стою перед вами, я пруф. Я это видел, нюхал, чувствовал, и пишу только то, что знаю. Вот ответ на ваш вопрос. Спасибо, друзья. Я напоминаю, что книгу можно взять внизу. И еще раз спасибо тем, кто в этом зале присутствует, кто мне помогал и благодаря кому эта книга появилась. Да, конечно. Спасибо.